Здорово. Ну... Как ты? Сегодня мы с тобой поговорим о грядущем обновлении на оборвих УРП. Наконец-таки разработчики к нам прислушались. Наконец-таки разработчики услышали наши с тобой мысли и мольбы. Наконец-таки нам добавят новые механики. Наконец-то на проекте появится ферма, Ферма по выращиванию нарка на чердака, То самое, о чем я говорил еще буквально 4 месяца назад. Обо всем об этом мы с тобой поговорим в сегодняшнем видео. Ну а перед началом данного видеоролика я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно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 4 месяца назад я снимал ролик по теме того, что на чердаке пора бы добавить уже что-то вроде фермы. У нас уже у всех давно имеются свои квартиры, они все давно уже улучшены, мы все знаем, что такое чердак, на котором мы с тобой можем крафтить некоторые предметы. Там у нас с тобой имеется стол для крафта, но помимо всего этого у нас имеется еще одна комната, в которой у нас с тобой расположены нарк, нарк, с которым мы никак не можем взаимодействовать. Уже давно было надо что-то туда добавить. Именно тогда я предлагал добавить некую ферму то есть грубо говоря мы с тобой бы с утра заходили бы что-то бы сажали какие-то семена вечерком бы мы их собирали и ехали продавать некому NPC персонажу разработчики услышали эту идею разработчики к ней прислушались и наконец-то согласились сделать все это то о чем мы с тобой так давно просили то есть теперь у нас с тобой будет иметься некий магазин или некий NPC персонаж у которого мы с утречка будем закупать с тобой семена вести их себе домой заходить на свой чердак если же конечно у тебя есть есть в умении собственная квартира или дом, и при всем при этом она улучшена до максимума. После чего мы с тобой сажаем данные семена, ждем определенное количество часов, заходим вечерком снова на барвиху УРП, собираем данные семена и везем их некому барыги, который будет у нас существовать. Да, барыга будет однозначно, все как я и говорил, все как я и заказывал, все это дело будет. Нам не придется с тобой искать кому сплавить эти нарко, нам с тобой будет достаточно просто собрать урожай и отвезти его в назначенную миру в общем как я тебе и сказал собираем урожай и везем его к данному барыги сдаем и получаем свои дивиденды это теперь будет некий бизнес для каждого абсолютно игрока то есть все те кто хотели иметь какой-то пассивный доход теперь получат такую возможность теперь не придется пахать постоянно зарабатывать фармить копить деньги на какой-то безак теперь безак будет в принципе практически у каждого абсолютно желающего для этого будет достаточно иметь любую квартиру или дом полностью прокачивая до чердака также помимо всего этого у меня есть еще одна редкая информация касаемо неких удобрений эти удобрения мы с тобой также сможем покупать в неком магазине где мы с тобой будем закупать те же семена для посадки Удобрив свои посадки мы с тобой сможем собирать урожай буквально за пару часов то есть каждые два часа благодаря этим удобрениям ты сможешь отвозить свою нарко этому барыги пусть у тебя появится некий буст в плане прокачки своей фермы что также не может не рад крайне надеюсь на то что разработчики смогут максимально четко реализовать. Я очень систему. давно ждал эту систему, я очень давно просил разработчиков добавить данную механику. И я крайне надеюсь на то, что у нас не появится никаких проблем в плане этого обновления. Я очень надеюсь на то, что все это дело будет работать стабильно. Ну а пока нам с тобой как и всегда остается только ждать. Если у меня появятся хоть какие-то новости по данному обновлению, я с удовольствием с тобой ими поделюсь. Также у нас с тобой будет еще одна часть обновления, в которой мы с тобой поговорим о автособорах салоне, там все крайне неоднозначно. Также будут добавлены новые механики, которых не существует о проекте, но о них мы с тобой поговорим уже в следующем видеоролике. Ну а если тебе по каким-то причинам нравится мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующем видео. Пока.